Итак, восприятие среднестатистического человека гравитации это по сути то же самое, что сила тяжести. тяжести, действующая вертикально. В реальности это сила, действующая во всех направлениях. И такое понимание важно для восприятия роли этого явления в эволюции физического мира, а также для шага в сторону восприятия гравитации на чувственном уровне. Гравитация играет крайне важную роль в структуре и эволюции Вселенной, устанавливая связь между плотностью Вселенной и скоростью ее расширения, определяя ключевые условия равновесия и устойчивости астрономических систем. Без гравитации во Вселенной не было бы планет, звезд, галактик, черных дыр. Гравитационное сжатие является основным источником энергии на поздних стадиях эволюции звезд. Все мы знаем о том, что есть пространство воздуха, где живут люди, птицы, звери. Есть пространство воды, где живут рыбы, водные млекопытающие, ракообразные и так далее. Есть пространство земли, где живут грызуны, мезофауна, дождевые черви, насекомые, растут деревья и прочее. И есть пространство гравитации в котором все они находятся, все объекты этого мира находятся в едином гравитационном пространстве. Их прародитель пространство гравитации. Сама планета Земля также находится в пространстве гравитации и порождена ею. И мастер говорит о том, что все, что мы видим, включая нас самих, это энергетические сгустки гравитации, вся материя. Как следствие, все, что в этом мире развивается развивается в этом пространстве и подчиняется этому пространству, рождается из пространства гравитации и уходя возвращается туда же в пространство гравитации. Таким образом, все элементы Вселенной находятся во взаимосвязи друг с другом, связаны в одно целое, они а связаны в единую информационную систему жизни. Итого, все, что мы видим сотканы с гравитацией и пребывают в пространстве гравитации. Все объекты, включая нас с вами, разделимы как объекты, но не как пространство гравитации. Собственно, продолжая мысль о том, что все сотканное состоит из гравитации, нужно все-таки акцентировать чуть больше внимания именно на взаимообратном характере действия гравитации между двумя объектами. Потому что, ну, когда мы говорим про притяжение, про взаим... гравитационное поле, мы чаще всего себе представляем там 2, 5, 7 планет. Ну, какую-то систему, которую способен представить наш мозг. Однако в действительности количество объектов, между которыми действует это гравитационное пространство, оно настолько объемно, что мы не способны его осознать с помощью нашего когнитивного инструмента. И, следовательно, ну, даже те картинки, которые присутствуют в этой презентации, не совсем репрезентативно отражают гравитацию. Ее очень сложно показать. Мы воздействуем на Землю ровно так же, как и Земля воздействует на нас. И именно поэтому тот принцип, по которому живет все живое на Земле, по тому же принципу живет и Вселенная. Вселенная действительно дышит. Так же, как и мы на занятии, она сжимается и разжимается. Само по себе, наверняка вы слышали о том, что Вселенная постоянно расширяется, это происходит по тем же самым принципам, по которым развивается любой живой организм. Он и стягивается, и одновременно растягивается. Вот, вовне, вовне. Внешние стороны. Особенно наглядно это показано на классическом примере с растениями. В процессе подготовки мы столкнулись с интересной дисциплиной. Оказывается, существует гравитационная биология и существует доказательная база, которая показывает, что клеточный состав — Растений, Их свойства и характеристики напрямую зависят от гравитации. Когда растения отправляли, отправляли в космос, оно теряло ориентацию на а, крупные а, объекты, находящиеся рядом, менялось гравитационное поле, вследствие чего не только, а, менялось не только направление роста корней, стебля, а, менялись в целом свойства растения. Оно переставало получать способность а, впитывать питательные вещества, но при этом становилось более устойчивым к бактериям. А, резюмируя, гравитация является не раз, не необходимым а, инструментом, необходимым полем, без которого невозможна мобилизация, о которой ранее говорили ребята. А, именно мобилизационный принцип позволяет растениям на Земле а, формироваться такими, какие они есть, расширяться во все стороны, впитывать питательные вещества то же самое мы на примере практики делаем в базовой программе то есть во время выполнения действий мы ищем опору Наш нижний треугольник это две ноги и таз мы укрепляемся когда у нас есть опорность с помощью этой опорности мы включаем внимание соединяем наш центр гравитации который находится в животе с вниманием и опорность, то есть соединяем все три центра. Этот же принцип занижения центра веса используется в гоночных машинах. Кто смотрел Формулу-1, знает, как выглядят болиды, то есть они крайне низкие для того, чтобы была большая прижимная сила. То есть чем ниже этот автомобиль, тем выше у него аэродинамика, он будет быстрее ехать. И также это можно увидеть на примере бегунов в легкой атлетике. Расскажу вам интересную историю возникновения низкого старта в легкой атлетике в США в 88, 887 году молодой студент Ельского университета Чарльз Шеррил во время соревнований использовал необычную на одно время технику низкого старта. То есть все стартовали с высокой стойки. Ну, кто занимался легкой атлетикой, знает стойка высокого старта, а он стартовал с низкой, как вот показано на видео. Судьи были крайне удивлены такому поведению. Они хотели снять студента с соревнований. Но так как на то время не было регламента по поводу стартовой стойки, ему в итоге разрешили начать забег. И ко всеобщему удивлению он выиграл этот забег с необычайной легкостью. Идея ему это пришла, когда он посещал Австралию, был в Австралии от университета. И он увидел, как сумчатое животное кенгуру совершая стремительный прыжок или рывок. То есть при этом он э, увидел, что кенгуру вообще не испытывает какого-либо напряжения во время этого рывка. И он хотел как-то модернизировать и переменить вот эту технику в легкой атлетике. Еще пару примеров из животного мира. Э антилопа, приходя на водопой, находится в предельном внимании. Ее инстинктивная мобилизация в этот момент находится в крайней концентрации. То есть... Э она все время слышит окружающую природу, она практически не дышит в этот момент и находится в мобилизации для того, чтобы в этот момент совершить рывок или прыжок, если вдруг из воды вылезет аллигатор или крокодил и захочет ее съесть. То есть происходит такой выброс энергии, и антилопа отскакивает для того, чтобы сохранить свою жизнь, уйти от опасности. В духовных практиках индуизма центр в животе называется сексуальный центр или вторая чакра. Христиане называют его сын, когда происходит крещение. То есть они во имя Сын Святого Духа и указывают во время крещения вниз на центр в животе, то есть на сына. В восточных единоборствах этот центр называется центр веса или центр тяжести. Ну, вот Кто, может, занимался карате или ушу, знает, что есть такая. Последовательство автоматического боя, так называемого, называется ката. И ну, в, своем, в своей жизни я ни разу не видел, чтобы эта ката применялась на практике, потому что в момент э, ее тренировки не происходит вот этой мобилизации трех центров. Э, происходит только опорность, то есть они находятся все время в опоре, но нет внимания и, соответственно, дыхание не становится гравитационным. Термин, который мастер вел, центр живой гравитации, — это новый термин. Он не входит в противоречие с древними терминами. Он, наоборот, дает им совершенно понятно современному человеку смысл. Таким образом, человек начинает понимать то, во что верили древние, не понимая, что бы это значило. На смену «просто верю» приходит «знаю». А «знаю» значит «верю очевидному». Гравитационный центр в человеке в животе связывает все небеса, начиная с седьмого невидимой гравитационной осью. Каждое небо — это живая стихия. А то, что снаружи, как стихия, мы уже живым не считаем. Тем не менее, человек, Земля, Солнечная система, космос, вообще вся Вселенная — все они связаны гравитацией в одном информационном, энергоинформационном поле. И, приходя к логическому завершению, все, что мы видим в природе, находится в едином трансгравитационном живом пространстве. Все объекты этого мира следуют единому принципу Развитие бессознательно. Но так как за последние 50 лет информационный, технический скачок произошел очень стремительно, человек сам уже не успевает за тем, что он создал, за теми же компьютерами, за теми же техническими какими-то оснащениями. То есть сейчас человек повсеместно заменяется техникой, начиная от рядовых каких-то специальностей, заканчивая высококвалифицированными специалистами. Человек территории мобилизации не воспитывает и как вид слабеет, но опираясь на эволюционный транс, может совершить переход из бессознательной эволюции в сознательную эволюцию. Как раз то, что мы тренируем в практике хора. У гравитационно преобразованного человека его пространство и и воздушное, и гравитационное одновременно. Мастер вводит понятие «человек-трансгравитационный». Это промежуточная фаза между человеком разумным и гравитонером. Гравитонер в свою очередь. Это следующая эволюционная видовая ступень. То, что наследует человеку, сменит его как вид. И здесь развитие идет по законам природы. Само слово «гравитонер» состоит из двух слов. Гравитация и пионер. То есть пионер, который изучает бесконечное пространство гравитации. Гравитонер – если мы говорим про гравитонера, то тут идет речь про кардинально другую взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой. Она близкоподобная человеческой, но другая. У, человека, у обычного человека гравитационный центр он бессознателен. Он такой же бессознателен, как и я во время сна. Но иногда оно пробуждается. Так же, как и человек иногда пробуждается во время сна. У гравитонера, в отличие, гравитационный центр он живой, он осознанный. Поэтому развитие идет в другом ключе. Гравитонер — это другое существо, отличающееся от человека. Из людей, но другой. А переходная фаза между гравитонером и человеком разумным, как я ранее сказал, это человек трансгравитационный. Это тот человек, который с пониманием относится к тому, что он делает, и понимает, зачем это ему нужно это то, где законы эволюции уже не бессознательны, а осознательны. То есть окончательная стадия — это гравитонер, когда соответствующая взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой выходит на генетический уровень и уровень инстинкта. А человек трансгравитационный культивирует троицу природы в тех местах, где он охотится. Человек трансгравитационно четко понимает, что он освобождается от я как от набранных деградации, но при этом не теряет свой наработанный опыт. То есть он ведет себя и может использовать свой опыт, но при этом его чувства и эмоции никак не мешают ему. Человек трансгравитационно это будущее которая уже стучится сегодня в наши двери. В нем преодолен принцип бессознательной животной эволюции, преодолен человеческий маугли. И это может сделать только сам человек, если это захочет. Объединение трех главных центров — центр внимания, центр дыхания и центр усилия — делает из обычного человека человека трансгравитационного. И то, что в цивилизации было разделено на составляющие — Сейчас опять соединяйся воедино. У нас все. Спасибо.